Так, возникли у меня проблемы с мотором. Поэтому решил поставить обычное колесо. Для этого купил опыт. Обод. обод тоже обычный. Вот. Первым делом что делаем? Находим шов. Вот здесь. И чтобы у нас продлить срок службы колодки, надо этот шов наждачкой отполировать. Чтобы мы спокойно поздоровели. Но реально становится гладкий поверх. Вот, чёткая такая, и просто реально колодки будут служить дольше. И затем необходимо надеть подную ленту. Находим здесь дырочку для ниппида. Вот она. Угу. Так, здесь дырка для ниппида. Это надо сделать в первую очередь. Мне было найти сначала. Вот. Да. Вставляем. Так. это делается очень легко. Но так как она лента она немножко напряг. Все, Все, пожалуйста. Все. Следующим этапом надо обязательно пропылесосить внутри покрышки. Потому что там всякие песчинки попадают мусор. И со временем протрет камеру. Короче, если чаще меня. Здесь я уже пропылесосил. этом покрышки у меня уже четвертый год она служит. Четвертый сезон ездит зимний. Но здесь появились трещины. Вот, и они цепляют камеру. Ой, да, камеру и камера со временем тоже она зажимается протирается поэтому я приобрел тоже ленту такую против проколов но ну, я купил ее на алиэкспрессе и это довольно ее её... не то что проблематично она вылазит из, покры... из покрышки пока я Так, аккуратненько вставляю сюда. Я не могу ракурс настроить никак. У меня штатива нет. Я заказал. Для таких съемок я не знаю. Короче, вот таким образом В принципе, объяснять и вставлять ленту я думаю смысла-то чтобы его нет, мы каждый справится И внимательно, чтобы туда не допала никакая грязь. Все, вот лента вошла. У меня чудесную камеру. Сегодня ее приобрел. Так, так находим. Третья для неприят, вот, пожалуйста. Все. Кстати, удобно вошла. Тех обычно у меня колеса Тут двойной. Я об одной лентой. Заводим колесо за один этот торец. так В принципе, это легко. Поменять камеру вообще занимает 15 минут всего. 20 минут. Чем больше опыт, тем быстрее. С их помощью сейчас все заведем. Знаю, как там видно. Я попала сюда. Вот. Я вывел. Туда заводим, ну без разницы. Так, все, пожалуйста, включим разбортировки. Всё, не очень удобно, но тут это полезно. Дочка, а что такое пожалуй? Все будет просто. Главное, нигде не зажать камеру. Камеру убрались, теперь надо. Да, запихнуть камеру. Наверное, запихать туда камеру. Камеру проверяем, чтобы не было никаких песочка никакого не было. У меня на балкон не очень чисто. Так. Ну, в принципе, реально плотное, нельзя заплатить. сто рублей стоило. Так, дальше все элементарно. Это мы делать на полу. Заводим туда. Если есть ошибка, мне опишите. Буду рад получиться делать это лучше. Все, ну, я первоначально. Делаю без монтировки, без бортовых ключей. Так. Главное, чтобы не не зажевать. Аккуратно с камерой, чтобы она не не прикусить ее. дальше в помощь пойдут ключи. вот, с ключами осторожно. Нельзя их до конца пихать, что быть так называемый змеиный укус. да две для дырки получается прижимается камер. Здесь немножко подкачал. Чтобы надо, чтобы встал на место камера, ну и так, это одно, второе, сейчас покажу, как его делаем, проминаем, очень важно, кстати, Мне кажется, что это мелочь, Но по опыту, далее, мы вот здесь смотрим, чтобы не было, не выпирало, чтобы камера, она как-то проскакивает, Здесь получается в лодыри. Тогда невозможно кататься то особенно. Так. все на месте. Надо его затянуть. Дуба ну, нельзя, затягивать. Ну, идет плюш. Чтобы его ставить подымаются, надо его подспустить. у меня просто такие тормозные колодки, такие тормоза, можно в принципе просто пружинку стегнуть. Оп. Так. <связываем> <связываем> <связываем> Если правильно стоит колесо, оно должно крутиться, Том, с инверсией. Сейчас. До конца и обратно. Вот так, в принципе, все. Все. О. Это означает, что колесо правильно пошло. Все. Можно кататься? Так. Что там здесь? Казалось, сейчас. что -то выпирает. Что -то вулкан. В принципе, нет. Казалось. Она спущена Сейчас.